Привет. Зона замуждения. А я видел. Это может вызвать непроизвольный тремор, инфаркт, цереброваскулярную болезнь, диарею, черную оспу, слепоту, облысение, неконтролируемые струи рвоты, импотенцию, шизофрению. сегодня мы на видфесте спасибо оператору теперь я могу снимать сам сегодня со мной пашку yes. yes. а, а это... и снова привет да да не уделяйтесь потому что третий видос с Витфеста в истории моего канала получился сверх необычным потому что во первых все происходящее в видосе я буду комментировать именно вот так потому что то что я комментировал там на месте записываю при этом влог мне совершенно не понравилось Задолбал чесаться Во-вторых, на этом видфесте у меня была кое-какая цель, и, следовательно, у этого видео есть кое-какой сюжет. Ну и в-третьих, дальше происходил просто полный пиздтрэш. Меня дети смотрят, не удивляйтесь. И начнем с первого. Так вот, какая у меня цель была на этом видфесте? Дело в том, что на этом видфесте мне нужно было передать некоторым блогерам письмо от моей сестры. А именно, Александру Хоменко и Наталье Ящук. Передать мне это письмо нужно было лично в руки, и заснять этот момент. Ну как видеоотчет. Придя на место, я понял, что ничего не понял. Точнее, что шансов доставить письмо у меня практически нет. И тут же в моей гениальной голове возникли гениальные идеи. Какие именно это были идеи, вы узнаете чуть позже. А пока посмотрите, как мы там развлекались. Это вы не о том подумали. Ты того. Я захожу первый, спускаю тебе вот эту штуку. Я с другого хода уже это Я выключаю чтобы не обидеть Серьезно? А, Чего их сейчас поймают? Все им пиздец! Пацаны вам в жопу! Входите оттуда, вас сейчас убьют! Беги, беги, беги! Ужа пензель просто жесткий! Друзья! Сейчас, чтобы доставить письмо, либо нам нужно пробраться в зону блогеров, либо э, попросить того, кто может туда пойти законно. Вот э, ты как блогер, у тебя есть шанс пробраться в зону блогеров, да? У меня есть не шанс? А, у ну, меня ну, просто да. есть да? Возможно. А, дело в том, что моя сестра написала письмо одним блогером, и она передать его нам лично в руки. Как-нибудь можно это реализовать? Не знаю, я просто не люблю вмешиваться в такие штуки. возможность, которая только что появилась, она тоже рухнула. И мне нужно искать новую. А у него... а у него... а что, это фрукт. Вот мы, из двери, okay. okay. okay. мы драём овощи, а он фрукт, а? очередной раз нашел чувака, через которого можно блин, там опять я вон он, вон в черном он зашел. Я уже начинал опускать руки. Я даже не знал, где они будут выступать, если будут вообще выступать. Но тут, как спасение, я увидел. Короче, шел я и шел, увидел Дэдпула. Здорово! Что, ребят, как у вас дела? Пишите в комментариях. не забудьте про лайки. Лайки это всё. Вот это правильно. Вот это золотые слова. К слову, у него был красный браслет, по которому он мог пройти в зону блогеров. Следовательно, передать мое письмо. Передавать надо а, Знаешь же Хоменки? Еще раз Хоменки? Нет Ясно, ну, я тебе покажу Покажешь фотку, да Стараюсь Короче, одна из них Таня да, меня не на кого не пшикай Понял Блин Вот письмо Все я понял А, тут написано Да, тут написано Снимаешь? И... Да, я снимаю Ребят, сейчас попробую попасть в лаунж Передать это письмо Если все будет, то да. будет круто Короче, у него сейчас должно это получиться, если они находятся именно там в блокерской зоне. Если кто-то может хотя бы передать письмо, если это получится сейчас, будет очень круто. Ждем. Такой вопрос, я как бы вокруг похожих людей обошел, все-таки облицую. Ну, типа не знаю. Можешь сейчас на камере посмотреть, это они или нет? Да. Ты сейчас снял? Вот. сейчас. Перед тем, как... Давай еще раз, давай, удачи. Спасибо. Удачи. Такой ответственный момент. Тяжело передать письмо через того человека, который не знает в лицо этих адресатов и приходится как-то выкручиваться. так. Дакстера, к сожалению, не получилось передать письмо. И, конечно, он в этом не виноват, потому что просто их там не было. Короче, мне только что написала сестра, то что они выступают в малом зале. В малом зале в два часа они выступают. То есть а, сейчас, еще... Да, да, сейчас еще не поздно. Еще там может к ним подойти и отдать. И они сидят а... Передать письмо. А, передать письмо? Да. Кому? Сестре. Ой, вот сестры вам. Она а, просто а, вас я смотрит. Я понял. Да. Спасибо. Я выполнил миссию После этого настал момент пробираться в зону блогеров Мы сначала скитались по территории в поисках лучшего для этого места И все же его нашли Йоу, всем подписчикам Виви привет, улыбайтесь почаще, потому что улыбка поднимает настроение окружающим, а то пиши вам тоже. Виви, привет, привет подписчикам Виви, вы передавали привет. привет. Тоже снимаю подобный формат. Тоже что там -то, полномочное, да? разоблачаю да. там что-то. Как вот, называется? Зона заблуждения. А я видел, кажется. <къех> что? Там, вот. было два или три видоса, да, сейчас, нет? Сейчас два. Ага. Ну да, скорее всего, видел. Подписчики канала Бью. Всем привет. Я тут Топ передаю вам привет. Вот Короче, я сейчас за сцену увидел Дакстер. Он удивился, то, что я там. Но сейчас вот тот. Выход, к сожалению, там стали охранники. Все. И вы спросите, как я сейчас выбрался. Дело в том, что ко мне подошла девушка и спросила, типа, если у тебя красный браслет. Я такой говорю, ну я потерял его. Такая, ну тогда на выход. Я такой подумал, если я сделал фотографии со всеми уже, почему бы не выйти. И просто вышел без всяких проблем. Фух. Ну что, ребят, вот я уже почти покинул территорию Витфеста. Вон там выход, там Витфест. И... Уже пора направляться домой, потому что сегодня день прошел сверх насыщенно. Мы побывали в зоне блогеров, как бы законно это не было. В общем, спасибо за просмотр. С вами был Биви, всем пока!